Chance is Is Ise ugagach se nevzwa Ise vim sajna pi los toli ebisk maz shentan moa, mogekwe vikwa Ertadiz kajdav You so saw И сэв мэй, да ше, хамэ варс и линца. Шэст твала лэс, и и